Тебе, а тебе с утра до ночи шелестит На деревьях листва, А тебе над открытыми окнами Оставляя след белом пуху плывут облака. А тебе над открытыми окнами Оставляя след белым пуху плывут облака. Тебе. Дождь с грозой вечный спор ведут звезды падают, с неба сгорают и вновь зажигаются, а тебе с горловины несутся вниз, И у самой земли, не касаясь ее, рассыпаются. А тебе с горловины несутся вниз, И у самой земли не касаясь ее. тебе Волны бьются берег в шторм. корабли те, что первый раз в рейсе, глотают, и каются. а тебе птичиста и пронзают лысь, улетают на юг и весной опять возвращаются, а тебе птичиста и пронзают высь, улетают на юг и весной опять возвращаются. А тебе по ночам, говорит луна, Разноцветные грозди огней отражаются в стеклах. А тебе под ногами плывет земля, Я бы обнял ее, но она вся до нитки промокла. А тебе под ногами плывет земля, Я бы обнял ее, но она вся до нитки промокла.